Дорофея. Мы не имеем оснований для точного определения времени, в которое жил преподобный Дорофей, более известный в качестве писателя. Приблизительно же можно определить это время свидетельством схоластика Евагрия, который в своей церковной истории писанный как известно около 590 года, упоминает о современнике и наставнике преподобного Дорофея в великом старце Арсенофии, говоря, что он еще живет заключившись в хижине. Отсюда можно заключить, что преподобный Дорофей жил в конце VI и начале седьмого века. Предполагают, что он был родом из окрестностей Эскалона. Раннюю молодость свою он провел в прилежном изучении светских наук. Это видно из собственных слов его, помещенных в начале десятого поучения, где преподобный говорит о себе. «Когда я обучался светским наукам, мне казалось это сначала весьма тягостным, и когда я приходил взять книгу, я был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю. Когда же я продолжал понуждать тебя, Бог помог мне, и при обратилось мне в такой навык, что от усердия к чтению я не замечал, что я ел, или пил, или как спал. И никогда я не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из друзей моих, и даже не вступал с ними в беседу во время чтения, хотя и был общителен и любил своих товарищей. Когда философ отпускал нас, я омывался водой, ибо иссыхал от безмерного чтения и имел нужду каждый день освежиться водой. Приходя же домой, я не знал, что буду есть, ибо не мог найти свободного времени для расположения касательно самой пищи моей. Но у меня был верный человек, который готовил мне, что он хотел а я ел, что находил приготовленным, имея книгу путь для себя на постели и часто углубляясь в нее. Также и во время сна она была под для меня на столе моем, и уснув немного, я тотчас вскакивал для того, чтобы продолжать чтение. Опять вечером, когда я возвращался домой после вечерни, я зажигал светильник и продолжал чтение до полуночи, и вообще был в таком состоянии, что от чтения вовсе не знал сладости покоя. Учаясь с такой ревностью и усердием, преподобный Торофей приобрел обширные познания и развил в себе природный дар слова, как об этом упоминает неизвестный автор послания о книге его поучений, говоря, что преподобный был высок по дару слова и, подобно мудрой пчеле, облетая цветы, собирал полезные из сочинений светских философов и предлагал это в своих поучениях для общего назидания. Может быть, и в этом случае преподобный следовал примеру святого Василия Великого, наставление которого он изучал и старался исполнять на самом деле. Из поучений преподобного Дорофея и его вопросов святым старцам ясно видно, что он хорошо знал произведения языческих писателей, но несравненно более знал он писание святых отцов и учителей церкви Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуства, Климента Александрийского и многих знаменитых подвижников первых веков христианства. Осожительство с великими старцами и труды подвижничества обогатили его опытным знанием, о чем свидетельствует его получение. Хотя мы и не знаем о происхождении преподобного, но из бесед его с великими старцами видно, что он был человек достаточный. Еще прежде вступления в монашество, Пользовался наставлениями знаменитых подвижников, святых в и Иоанна. Это оказывается из ответа, данного ему святым Иоанном, на вопрос о раздаче имени, Брат, на первые вопросы отвечал я тебе, как человеку, еще требовавшему млека. Теперь же, когда ты говоришь о совершенном отречении от мира, то слушай внимательно по слову Писания, расшири уста твоя и исполни я. Из этого очевидно, что святой Иоанн давал ему советы еще прежде совершенного отречения от мира. К сожалению, до нас не дошли все эти душеполезные слова святых старцев. Мы имеем только те из них, которые сохранились в книге ответов святых Варсонофия и Иоанна. Не знаем, какая причина побудила преподобного Дорофея оставить мир, но, рассматривая его поучение и в особенности вопросы святым старцем, можно заключить, что он удалился из мира – имея в виду только одно – достигнуть евангельского совершенства через исполнение заповедей Божьих. Он сам говорит о святых мужах в первом поучении своем. Они поняли, что, находясь в миру, не могут удобно совершать добродетели и измыслили себе особенный образ жизни, особенный образ действования, я говорю о монашеской жизни, и начали убегать от мира и жить в пустынях. Вероятно, на эту решимость имели благодетельные влияния и беседы святых старцев, ибо, поступив в монастырь преподобного Сирида, Дорофей немедленно предал себя в совершенное послушание святому Иоанну, пророку, так что уже ничего не позволял себе делать без его совета. «Когда я был в общежитии», — говорит о себе преподобный, «я открывал все свои помыслы старцу Аве и Иоанну, и никогда, как я сказал», не решался сделать что-либо без его совета. Иногда помысел говорил мне, не то же ли самое скажет тебе старец, зачем ты хочешь беспокоить его? А я отвечал помыслу, Анафима тебе и рассуждению твоему, и разуму твоему, и мудрованию твоему, и ведению твоему, ибо что ты знаешь, то знаешь от демонов. И так я шел и вопрошал старца. И случалось иногда, что он отвечал мне то самое, что у меня было на уме. Тогда помысел говорил мне, ну что же, видишь, это то самое, что и я говорил тебе. Не напрасно ли беспокоил ты старца? А я отвечал помыслу, теперь оно хорошо, теперь оно от Духа Святого. Твое же внушение лукаво, от демонов, и было делом страстного состояния души. И так никогда не попускал я себе повиноваться своему помыслу, не вопросив старца. Воспоминание о большом прилежании, с которым преподобный Трофей занимался светскими науками, поощряло его и в трудах добродетели. «Когда я вступил в монастырь», — пишет он в десятом поучении своем, — то говорил сам себе, «если при обучении светскими науками родилось во мне такое желание и такая горячность от того, что я упражнялся в чтении, и оно обратилось мне в навык, то тем более будет так при обучении Добродетели. Из этого примера я почерпал много силы и усердия. Картина его внутренней жизни и преуспеяния под руководством старцев открывается нам отчасти из его вопросов к духовным отцам и наставникам благочестия, а в поучениях его находим некоторые случаи, свидетельствующие о том, как он понуждал себя к Добродетели, и как преуспел в ней. Обвиняя всегда самого себя, он старался покрывать недостатки ближних любовью, и проступки их в отношении к Нему приписывал искушению или незлонамеренной простоте. Так в четвертом поучении своем преподобный приводит несколько примеров, из которых видно, что, будучи сильно оскорбляем, он терпеливо переносил это и, проведя, как он сам говорит в общежитии девять лет, Никому не сказал оскорбительного слова. Послушание, назначаемое ему игуменом Сиридом, состояло в том, чтобы принимать и успокаивать странников. И здесь не раз проявлялось его великое терпение и усердие к служению ближнему и Богу. Когда я был в общежитии, говорит о себе преподобный Тарафей, Егумин с советом старцев сделал меня страноприимцем, а у меня незадолго пред тем была сильная болезнь. И так бывало, Вечером приходили странники, и я проводил с ними вечер. Потом приходили еще погонщики верблюдов, и я служил им. Часто и после того, как я выходил спать, опять встречалась другая надобность, и меня будили. А между тем наставал час бдения. Едва только я засыпал, как канонарх уже будил меня. Но от труда или от болезни я был в изнеможении, и сон опять овладевал мною так, что Расслабленный от жара, я не помнил сам себя и отвечал ему сквозь сон. «Хорошо, господин, Бог допомянет да любовь твою и да наградит тебя. Ты приказал, я приду, господин». Потом, когда он уходил, я опять засыпал и очень скорбел, что опаздывал идти в церковь. А как канонарху нельзя было ждать меня, то я упросил двух братьев. Одного, чтобы он будил меня, другого, чтобы не давал мне дремать на бдение. И поверьте мне, братья, я так почитал их, как бы через них совершалось мое спасение и питал к ним великое благоговение. Подвязаясь таким образом, преподобный Дорофей достиг высокой меры духовного возраста и, будучи сделан начальником больницы, которую брат его устроил в монастыре преподобного Сирида, служил для всех полезным примером любви к ближнему и в то же время врачевал душевные язвы и немощи братьев. Глубокое смирение его выражается и в тех самых словах, которыми он говорит об этом в одиннадцатом поучении своем. Когда я был в общежитии, не знаю, как братья заблуждались касательно меня и исповедовали они мне помышления свои, и игумен с советом старцев велел мне взять на себя эту заботу. Под его-то руководством преуспел в столь короткое время, и тот простосердечный делатель послушания Досифеи, описанию жизни которого посвящено несколько особых страниц этой книги. Имея с самого поступления в монастырь наставником своим святого Иоанна Пророка, преподобный Трофей принимал от него наставление, как из уст Божьих, и считал себя счастливым, что в бытность свою, в общении удостоился послужить ему, как сам он говорит об этом в поучении своем о божественном страхе, когда я еще был в монастыре Авы Сирида, случилось мне, что служитель Авы Иоанна, ученика Авы Варсонофия, впал в болезнь, и Ава повелел мне служить старцу. А я и двери кельи его лобызал извне с таким же чувством, с каким иной поклоняется честному кресту, тем более был я рад служить ему». Подражая во всем примеру святых подвижников, исполняя делом благодатные наставления отцов своих, великого в Иоанна и игумена Сирида, преподобный Дорофей был несомненный и наследником их духовных дарований, ибо промысел Божий не оставил его под спудом неизвестности, но поставил на священнике настоятельство, тогда как он желал уединения и безмолвия, что видно из его вопросов старцам. По кончине Авысирида и святого Иоанна Пророка, когда общий наставник их великой Варсануфии совершенно заключился в своей келии, преподобный Торофей удалился из общежития Авысирида и был настоятелем. Вероятно, к этому времени относятся поучения, говоренные им своим ученикам. Эти поучения в количестве 21 и несколько посланий составляют все, что осталось нам в наследие от описаний преподобного, хотя свет учения его распространялся не только в обителях иноческих, но и в мире. Ибо многие привлекаемые славой его подвигов и добродетелей прибегали к нему за советами и наставлениями, об этом свидетельствует неизвестный автор послания, служащего предисловием к его поучениям, который, как можно судить по содержанию его послания, лично знал преподобного Дорофея и, вероятно, был учеником его. Он говорит, что преподобный, сообразно с дарованием, данным ему от Бога, исполнял святое и мироносное служение, равным образом в отношении к богатым и нищим, мудрым и невеждам, женам и мужьям, старцем и юным, скорбящим и радующимся, чужим и своим, мирским и монахам, властям и подвластным, рабам и свободным, он всем постоянно был все и приобрел очень многих. К крайнему сожалению, до нас не дошло полного жизнеописания этого великого подвижника, которое без сомнения было бы весьма назидательно. Выбрав из его собственных писаний то немногое, что мы теперь предложили читателям, считаем не лишним присовокупить к этому и свидетельство святого Феодора Студита о подлинности и чистоте писаний преподобного Дорофея. В завещании своем святой Федор говорит об этом так: принимаю всякую богодухновенную книгу Ветхого и Нового Завета, также и жития и божественное писание всех богоносных отцов, учителей и подвижников. Говорю же это ради умовредного Амфила, который, придя с Востока, оклеветал этих преподобных отцов, то есть Марка, Исаю, Варсанофия, Торофея и Исихия. Не тех Варсанофия и Торофея, которые были единомысленны с Акефалитами и с так называемым дикокератом десяторогим и были за это преданы анафеме, святым Софронием в его книге, ибо эти, совершенно отличные от вышеупомянутых мной, которых я по преданию отцов принимаю, попросив об этом священноначальствующего святейшего патриарха Тараси и других достоверных восточных отцов. Да и в учениях вышеупомянутых отцов я не нашел ни только ни малейшего нечестия, напротив, многую душевную пользу. Согласно с этим свидетельствует и другой древний писатель Нил, слова которого напечатаны в виде предисловия в книге по учению преподобного Ава Дорофея в греческом подлиннике и славянском его переводе. «Известно да будет, — говорит он касательно этой душеполезной книги, — что было два Дорофея и два Варсонофия, одни недуговавшие учением Севира, а другие по всему православной, и достигшие совершенства в подвигах благочестия. Эти-то самые и упоминаются в предлежащей книге, почему мы и принимаем ее с любовью, как произведение этого Авва блаженного и достославного в отцах.